Всем привет! С вами Юлия и канал Процветок. И сегодня мы с вами занимаемся обрезкой и формировкой молодой трехлетней яблоньки. Как полагается, всякой порядочной молодой яблоньке она уже старается заложить крону. А наша задача сделать так, чтобы она ее заложила правильно. И в этом нам помогут секаторы и в особо тяжелых случаях отгибатели ветвей. Основные принципы обрезки молодого дерева в том, чтобы грамотно заложить скелетные ветви, которые должны быть равномерно распределены по окружности кроны. Это раз. Второе, мы должны выделить четко один проводник, он должен быть единственным и безусловным, и соподчинить ему все скелетные ветви. Никто не должен подниматься выше проводника. Во время обрезки следует помнить основные правила. Не оставляем пеньков. Таких пеньков быть не должно. Кстати, режущим лезвием поворачиваем к той части дерева, которая остается, к стволу. И режем по краю наплыва. Вровень. Отличный срез. Второй важный момент, когда мы укорачиваем ветви, срез делаем над почкой, которая растет наружу, либо в нужную для нас сторону, ведь из нее проснется побег и начнет расти туда, куда ему положено. Вот видите, эта почечка повернута чуть вперед, и молодой побег пойдет в ту же сторону, куда повернута почка. Итак, срезы делаем над почкой, но не слишком близко и не слишком высоко. Пеньков тоже не оставляем, то есть вот таких пеньков на молодых веточках быть не должно. Срез должен быть вот таким, идеально, над самой почечкой. Тогда он прекрасно заживет и растение не заболеет. Итак, мы должны с вами сейчас немножко укоротить проводник. Он поднялся слишком высоко и хочет заложить второй ярус на такой высоте, которая неприемлема для нас. Получится очень большое дерево, неудобное. Поэтому выбираем хорошую вегетативную почку и срезаем над ней. После того, как мы немножко укоротили проводник, нам нужно привести в соподчинение все остальные ветви. Видите, насколько вот эта скелетная ветка оказалась выше? Это неправильно. Выбираем хорошую вегетативную почку, которая идет сторону, не в центр кроны, иначе произойдет загущение, а именно в сторону, и срезаем над ней. А также убираем пораженные болезнями или вредителями, вот здесь вот у нас была тля, она искривила веточку. Убираем пораженные вредителями или болезнями веточки, им тут тоже не место. После обрезки обязательно замазываем все срезы на молодых деревьях садовой краской варом, бальзамом. Дело в том, что для таких небольших объемов древесины любая ранка, любой рак, который поселяется, может стать критическим, и мы потеряем либо проводник, либо одну из скелетных веток. Когда деревья подрастут, нарастят много древесной массы, тогда мы замазываем только те срезы, диаметр которых больше сантиметра полутора. Все, что меньше, для дерева не критично, не опасно. Но что делать, если Угол отхождения очень важной скелетной ветки острый. Неужели ее придется выпиливать, вырезать? Это значит, дерево потеряет свою ценность. Вы потратите время на то, чтобы оно выгнало новую ветку. Вот. В этом случае вам может помочь такая простая штучка, как отгибатель ветвей. С ее помощью можно отогнуть формирующуюся молодую скелетную веточку в нужное положение, закрепить в ней, и дерево получит хорошую сбалансированную крону, прочное срастание скелетных ветвей, долговечность, урожайность. Это уже на многие-многие годы. И просто приятное зрелище от грамотного, гармонично сформированного дерева. Такое приспособление можно найти на Wildberries. Достаточно вбить в поиски товара держатель для сада, и этот товар будет находиться в топе, так как он востребован садоводами. А чтобы вы купили гарантированно качественный продукт, мы дадим вам ссылку в описании. Переходите и приобретайте. Простая вещь, она способна серьезно облегчить вашу работу и сформировать у дерева правильную, красивую крону, долговечную. Вовремя сделанное отгибание ветвей намного облегчит вашу работу. А такие штучки обязательно должны быть у начинающих, у молодых садоводов или у тех, кто сажает новое дерево. Ведь никогда не знаешь, в каком месте и под каким углом будет отрастать новая ветка. А так, посмотрите, какая красота очень симметрично расположенные ветки. Угол отхождения оптимальный. И такие ветви обычно очень быстро обрастают хорошенькими цветковыми почками и дают хороший урожай. Поэтому отгибатель ветвей – это та вещь, которая обязательно должна быть в арсенале садовода. Ведь вы его потом сможете использовать и для отгибания ветвей второго, третьего порядка, формируя дерево от себя. Если вы опасаетесь, что металл может Обжечь молодую кору дерева, то отложите эту операцию на тот период, когда потеплеет и установятся положительные температуры воздуха. но не слишком надолго. Каждый весенний день имеет очень большое значение для жизни дерева, для жизни сада для жизни растений в целом. Часто бывает, что мы не успеваем с осени защитить свои деревья ни от зайцев и мышек, ни от солнечных ожогов. И вот вы видите, что бывает, если участок не огорожен, а рядышком лес. Пришел зайка серенький и снял с яблоньки кору. Повреждения серьезные, но не критичные, если вы сейчас вовремя замажете поврежденные стволики краской с обязательным добавлением фунгицида либо садовым бальзамом тоже с добавлением фунгицида а на будущее обязательно защищайте свои деревья от зайчиков и мышей есть специальные защитные трубочки или это может быть традиционный еловый лапник ну и наконец хорошая надежная сетка ограда вокруг вашего участка и тогда таких проблем у вас не будет если вы не успели защитить свои растения от солнечных ожогов и морозобоин с осени сейчас самое последнее время самый последний момент чтобы это успеть сделать каждый февраль у нас устанавливается так, практически каждый февраль у нас устанавливается солнечная погода когда темная кора днем нагревается на солнце а ночью температура падает резко ниже нуля, она сжимается и лопается. Либо яркое солнышко, плюс еще отраженное от снега солнечный свет, обжигает кору, особенно у молодых деревьев, и как следствие некрасивые шелушащиеся пятна, отмирание коры, и дерево страдает, слабеет, заражается раковыми болезнями и, к сожалению, часто гибнет. Поэтому обязательно в ближайшие выходные берем кисточку, Краску и едем красить свои деревья. Правильно обрезанное молодое деревце имеет в свои проекции профиль равнобедренного треугольника, где вершина это всегда наш проводник, а боковые ветви скелетные вписываются в его стороны. Такое дерево вырастет красивым, здоровым и долговечным. С вами была Юлия Кондратенок и Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, выдвигайте предложения и до новых встреч. Процветания вам и вашему саду!